Ребят, всем привет! Рад видеть вас вновь на моем канале, кого-то вновь, кого-то снова, кого-то впервые. Смотрите, в данном видео мы затронем ту тематику, как локирование пластиковых фар. А на моем канале вы можете перейти и посмотреть полирование пластиковых фар. Я полировал фары на Toyota Corolla, вот, какой результат получился, и также посмотрите в этом видео, какой результат получится после лакирования. Данные фары у нас были уже залакированы, но суть в том, что появились некоторые проблемы, о которых я вам сейчас покажу и расскажу. Также это видео создал я для того, чтобы вы не наступали, так сказать, на те же грабли, что и я, и не совершали этих ошибок. Фары мы будем лакировать лаком, тем же самым, что мы и лакируем автомобиль. Так что, приятного просмотра, давайте приступим. Ну вот они у нас и данные фары. А, смотрите, в чем случилась проблемка. Весь лак, как сказал так сказать, дал сбой, дал трещину. Они были за залокированы вчера. Сейчас буду вам показывать и объяснять, как не допустить такую же ошибку, как и я. Фары можно лакировать, как я уже сказал, лаком 2 к 1 автомобильным. И также можно все это сделать с помощью лака из аэрозольного баллончика. Ну что, приступаем уже к подготовке данных фар. Для начала берем абразив 120 и орбитальную машинку. Также их можно вышкурить вручную, но это будет намного дольше и вручную лучше брать 240 или 220 наждачку и начинать с нее. Я начну на машинке со 120 наждачки. Без мягкой подложки начинаю все это вышкуривать, весь старый лак. Теперь перебиваем риску 240 наждачкой. Теперь мы берем 320 абразив, перебиваем риску от 240, но уже на мягкой подложке. Вот это поворот! Далее берем абразив номер 600, также на мягкой подложке, перебиваем риску от 400-го нуждака. Итак, после градации номер 600 обезжириваем наши пары. Теперь берем абразив номер 800. Он будет у нас финишным. И перебиваем риску. И опять все это дело мы обезжириваем. В конечном результате Фары у нас будут выглядеть вот таким вот образом уже перед нанесением лака ну что друзья пары у нас уже обезжиренные лак под заряжен приступаем непосредственно к паркированию самое главное и важное это первый слой все дело мы сначала отбиваем Наносим первый слой плата Все, не больше глянец, не валим вообще никак. Первый слой лака, и он у нас, как можете видеть, даже не в гляне, такой полумат так остался. Но это самое главное, самое главное положить первый очень тонкий слой. Второй слой чуть потоньше, второй слой чуть потоньше. Ну что, первый опыльный слой лака у нас подсох уже на обеих парах. Наносим второй небольшой слой. на этом достаточно и также по этим также даем неслойную неслойную выдержку 10 минут правда не заснял, покрыл фары уже просто полным равномерным слоем лака сейчас я пока ходить здесь не буду пуль поднимать как фары подсохнут покажу вам уже итоговый конечный результат А ну, что ребятки, вот такой вот у нас бомбезный результат получился после покрытия фар лаком Фары стали прозрачные по сравнению с тем что было не ни царапин, ничего на них нету фары видите как видео на детской песочнице майский праздник кстати всех ребят с праздником с 1 мая мир труд май так что не забывайте подписаться на канал и переходите по ссылке в описании на полное видео по восстановлению данного мерседеса на который мы и лакировали эти фары Всем пока.